Привет, друзья! Рад вас видеть у себя на канале Сейчас мы находимся в свиноусте Не получилось так снять, как хотелось в Щецене так как мы там пробыли всего один день и то там получилось галопом по Европе поэтому уже снимаем со Свиноустья Свиноустья это не свиная ферма ничего не подумайте это город небольшой тут всего на 40 тысяч а название интересное потому что он находится по две стороны получается на двух берегах реки которая имеет название Свина и, соответственно, отсюда и, ну, то есть, находится на устье, то есть, а, кстати, эта река соединяет э, Щецнский залив и Балтийское море, в общем, ну, как-то так. Город небольшой, интересный, красивый, то есть, люди тут отзывчивые, добрые, э, рядом с Германией тоже, кстати, когда будем, может, на следующих выходных, в выходных туда прогуляемся тоже поснимаем там прикольно будет в общем что хотелось обсудить в этот раз в этот раз мы решали проблему с то есть это ее и будем обсуждать то есть в принципе как правило есть три варианта первый вариант это когда работодатель дает жилье уже там дом хостел, квартиру, то есть, ну, э, он уже сам предоставляет, у него уже имеется. Второй вариант, когда вы сами ищете, и тогда еще получается вам, тогда уже будет либо второй вариант вам искать либо хостел, либо квартиру снимать. То есть, хостел, ну, вот как мы в данной ситуации, в принципе, ну, нам чуть-чуть было проблематично, потому что... В основном хостелы это рассчитаны на 3-4 человек в комнате э, проживания. А нам с Мариной нужна отдельно была комната. Ну, мы, в принципе, нашли, то есть, выпросили себе комнату отдельную, можно так сказать. То есть, ну, договорились с хозяйкой, то есть она нам выдаст этот.. выдала точнее отдельную комнату на двоих. То есть, но он тоже, то есть, за меня платит мой работодатель, за Марину плачу я И третий вариант у нас получается, это снимать квартиру Но квартиру, ну, в принципе, относительно можно недорого найти Начинается где-то от 1200 злотых до 2000 однокомнатной квартиры Ну, за 1800, за 2000 уже можно двухкомнатную снимать в принципе, сумма относительно небольшая, тем более, если на двоих, если двое работают, то на двоих небольшая, но есть одно но. То есть, чтобы снимать квартиру, нам нужно помимо этой суммы, что за первый месяц заплатить, надо еще кауция заплатить. Кауция это типа залог, и на случай, если вы что-то сломаете, то есть вы ее платите и в конце договора, то есть когда вы будете выезжать либо договор, либо, ну, в общем, съезжать, вам ее возвращают. Ну, не вернут в том случае, если вы что-то поломали, там разбили, то есть, либо часть денег вернут этой кауцы, И она составляет, как правило, от 1000 до где-то 2000 злотых, ну, так примерно. То есть, и поэтому как порядка не меньше 2000 вам надо будет, то есть если вы по самой минимальной цене найдете квартиру, то есть и приблизительно 200 вам надо сразу отдать. То есть ну, для нас это в данный момент накладно, поэтому мы решили хостел. Хостел в принципе недорого, тут каучу платить не надо, 450 вот их, ну в нашем случае это то, что мы отдельно взяли комнату обычно. Если там на трех человек комната, то обычно где-то 350 злотых стоит. Ну, в общем, ну, в принципе, в разных городах по-разному. Э, так же, как, в принципе, с проездом там, допустим, в Гданске минимальный там 3 с копейками стоит. Э, в щецене э, там 2 злотых. Трамвай, то есть общественный транспорт, и тут только в Шецене там на 15 минут дается. В Данске там чуть-чуть по-другому мы в прошлый раз обсуждали. Ну, то есть, в принципе, есть какие-то свои нюансы, но приблизительно плюс-минус везде средняя цена имеется. Поэтому ну, жильем надо искать э, То есть, если вам работодатель не, не предоставляет, можно скоперироваться с кем-нибудь со своей работы, там на трех, на четырех, в принципе, ребята делают, что на шестерых снимают двух комнат, но им там получается. 2000 поделить на 6 300 с копейками злотых то в принципе гораздо лучше жить чем в хостеле потому что в хостеле получается э, кухня общая это самая главная проблема на много комнат э, ну в принципе душевая комната и санузел в общем получается в принципе тут не так проблематично потому что тут идет на каждые три комнаты свой то есть, ну, тем не менее, в квартире как бы по-комфортнее жить. Поэтому, в принципе, смотрите на свои финансы. Если хотите жить, снимать отдельно себе вообще квартиру, то, в принципе, не меньше 2000 злотых надо сразу заплатить. Если вы хотите заранее снять, то, в принципе, это тоже возможно. Можете прям с дома заходить на польский OLX, там очень много объявлений, и продажа, и сдача, и то есть и хостелы, и мешкания, ну, квартиры, и дома можно снимать, то есть, в принципе, если вы едете бригадой, вам это очень интересно, то, в принципе, можете позвонить заранее, договориться, то есть, в принципе, все в ваших руках, интернет, в помощь, 21 век на дворе, все, в принципе, этот, ну, в принципе, главное, конечно, понимать, что там на польском пишут, потому что там те же кауцы, те же там отдельно, не отдельно, ну, то есть, входит, не входит в стоимость коммунальной услуги, то есть, ну, такие мелочи тоже надо, как бы, учитывать, поэтому надо, в принципе, читать, понимать польский язык. Ну, в принципе, на этом я уже про и самое основное сказал, если снова же какие-то есть вопросы, задавайте в комментарии, спасибо, что нас смотрите, остаетесь с нами, подписывайтесь, ставим лайки, до скорой встречи, в следующий раз, думаю, может снимем цены на продукты, если все пойдет по плану, и может где-нибудь уже в городе, если погода позволит, в принципе, потому что только мы собираемся идти снимать на улице начинается либо дождь, либо сильный ветер. В общем, как-то не, не слаживается снятие на улице видео. Все. Всем спасибо за внимание. Пока.